Вся земля хвалу поет лишь тебе наш чудный Бог, И во всей вселенной, не кто с тобой сравнится, смог. Восходнее с его на свете, И нет подобного тебе, Ты наш Господь, ты царствуешь во веки, Привознесем тебя в хвале. Небеса тебе поют, святый святый, вся земля тебе поет, достоин ты, Все творение воздает, Тебе хвалу, Господь, благословен наш Бог, Творец всего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 От престола Твоего течет поток живой воды. Для народа всей земли сияет свет Твоей любви. Своим присутствием покрой всю землю, Пусть свет пролет в жизнь людей. И все народы преклонят колены, И воспоют хвалу Тебе